исследованию города Железногорска в художественном плане направлен прежде всего на то, чтобы оценить и посмотреть, как житель города, как он замечает искусство, науку, спорт, работу... Как я заметил, что горожане очень ждут трех вещей. Это все-таки набережную в первую очередь, создание зоны э -э, общественной территории в районе реки. Естественно, это Никитский парк, который нуждается в скорейшей реконструкции. И, как я понимаю, что здесь э -э, программа конкурсом малых городов, она пойдет в помощь. Также увидел проблему в дорожной отрасли, которые уверен, будет обязательно решаться.